Теле2GSM всегда дешевле. Теле2GSM а ты Теле два просто дешевле. Феник на все всемобильный. Оператор с низкими ценами. Скоро, в твоем городе. Теле2 просто дешевле. Теле два просто дешевле. Теле2, просто дешевле. Теле два, просто дешевле. Теле два просто дешевле. Теле два просто дешевле. Теле2 просто дешевле. Теле два, просто дешевле. Теле два, просто дешевле. Теле два просто дешевле. Теле два просто дешевле. Теле два просто дешевле. Нево. Теле два просто дешевле. Теле два просто дешевле. Теле два просто дешевле. Просто дешевле. Теле два просто дешевле. Теле два просто дешевле. Теле2 просто дешевле. Краснодарского края. Теле2 просто дешевле и Европы. Теле2 просто дешевле. Теле2, с дешевле. Теле2, с дешевле. Теле2, с дешевле. За 4 рубля в сутки. Теле2, сумом дешевле. Теле 2 сумом дешевле. Теле2, с умом дешевле. Сети. Теле2, сумом дешевле. Теле2. для дела теле2 с умом дешевле и теле2 сумом дешевле теле2 суммаом дешевле теле умом дешевле теле2 свое слово точка теле2 по точка теле2 теле2 па теле2 ком скажи свое слово теле2 слова точка ком скажи свое слово теле2 честно дешевле честно дешевле теле2 честно дешевле теле2 честно дешевле теле2 честно дешевле теле2 честно дешевле Теле 2, честно, дешевле. Новый мобильный оператор Теле 2 против переплат. Теле 2, для дела. Теле 2, честно, дешевле. Теле 2, для дела. Теле 2, честно, дешевле. Теле 2 отличное качество связи теле2 проверено значит дорого теле2 честно дешевле значит дорого теле2 честно дешевле Не значит дорого теле2 честно дешевле тариф очень черный теле2 теле2 честно дешевле теле2 другие правила теле2 другие правила теле2 другие правила теле2 другие правила теле2 другие правила теле2 другие правила теле2 другие правила теле2 другие правила и Теле 2 теле2 другие правила теле2 другие правила теле2 другие правила настрой свой супер тарифстав супер абонентом теле2 другие правила и начали теле2 в значит выгода и месяц теле2 другие правила те скидки от теле2 и виза теле2 другие правила